Что хочется показать с последнего кризиса 2008-2009 года, да, то есть коэффициент М2 денежной массы да, с 8 триллионов долларов с 2008 по 2020 год за 11 лет, там 11-12 лет Федрезерв напечатал денег 7 триллионов долларов за 11 лет за 10 месяцев с марта ну за год напечатано было еще четыре с половиной триллиона то есть за 10 11 лет было напечатано 7 триллионов а за один год было еще четыре с половиной триллиона 50 процентов увеличения почему этот показатель важный потому что мы опять говорим ну то есть в общей сложности вот как это происходило с марта 2020 года да, то есть по состоянию на февраль 2021 года Увеличение активов произошло там с 4.200 до 7.500. И еще каждый месяц печатать по 120 миллиардов. Просто включенный печатный станок для того, чтобы поддержать экономику. При этом процентные ставки находятся на нуле. Эффективная процентная ставка находится там 0.09%. И тут возникает один единственный вопрос. Будет инфляция или нет? Он не возникает. Почему сейчас нет инфляции? Две вещи, которые влияют на инфляцию. Во-первых, скорость обращения денежной массы. Это первый показатель, да, который влияет на инфляцию. И второй фактор – это, соответственно, стоимость денег. Ну, то есть активы. Размер количества активов и скорость обращения. У нас активы увеличились. То есть сама, сам мультипликатор, сама денежная масса, количество это денежной массы, оно увеличение произошло. У нас пока не, не увеличивается скорость обращения. Но когда начнется, у нас вакцинируется, скорость заражения коронавирусной инфекцией снижается. Посмотрите уже в новостях этого ничего нет. Половина людей уже в России ходят без масок, да, то есть карантин постепенно снизится. К чему это приведет? Но мы уже как бы опосредованно, не, нельзя говорить в прямом смысле, да, это наблюдали, когда в России, вот, но ну, обратите внимание, я не знаю, кто в каком регионе, но я, по крайней мере, могу сказать это по Москве. Я могу сказать, что, допустим, с осени, даже когда началась вторая волна вспышка коронавирусной инфекции, началась вторая волна, у нас не было никаких локдаунов но у нас ничего как бы особо не закрывалось, то есть по-прежнему в каких-то отдельных регионах придерживали, где-то даже в отчетности не говорили, что это там ситуация с ковидом как-то связана. Но у нас началась инфляция. У нас начали применять меры для того, чтобы сдержать там рост цен на товары, на растительное масло, на яйца, на молоко, на еще что-то. Инфляция растет, и она неизбежно вырастет в Америке. То есть, когда у вас деньги уже напечатаны, и когда у вас инфляционные шоки сдерживаются двумя вещами, во-первых, скоростью обращения денег. Второе, тем, что эти деньги, они сейчас не функционируют в реальной экономике. Они не перешли еще туда. Они сейчас у вас перешли на фондовый рынок. Вот они, куда эти деньги пришли. Да, то есть, получается, у вас люди не тратят в реальной экономике, они тратят это на фондовом рынке. Соответственно, что мы получаем сейчас в настоящий момент? В чем возникают риски инфляционные? Люди, которые заработали на фондовом рынке, если сейчас откроют границы, ну, кто-то на Tesla поднялся в 2020 году, хорошо, да, кто-то там еще на каких-то спекуляциях, кто-то на спаках кто-то на IPO, где действуют там локдауны. Ну, подумайте, вот сейчас откроют границы, да, каково желание у этих людей будет, ну, как бы продать эти активы, зафиксировать часть прибыли и пойти куда-нибудь отдохнуть. Тачку себе новую купить какую-нибудь, iPhone новый. И понимаете, это же вот потребительская волна такая агрессивная, да, то есть просто на низком старте. Откройте только границы. Авиаперевозки, такси, путешествия по стране, все вакцинировано, соответственно, бонусы, плюшки, да, то есть у людей на счетах, по пособиям по безработице, такие деньги образовались, да, что ну, их как бы нужно будет потратить. Люди захотят их элементарно потратить. И это приведет к увеличению скорости обращения денежных средств. Это придет к тому, что часть денег на фондовом рынке, которая стерилизовала эту инфляцию, они пойдут в реальный сектор экономики. И получается, по реальной экономике будет нанесен двойной удар. С одной стороны, у вас произойдет увеличение скорости обращения, с другой стороны, часть людей будут уходить с рынка просто для того, чтобы зафиксировать прибыль. И опять, они же не просто фиксируют, они же будут на потребление это тратить. А у вас разрушены цепочки поставок, а, вам, а у вас производителям нужно это отбить. Авиаперевозчики что, будут по тем же ценам продавать авиабилеты, по которым были до кризиса? Да фигушки вам. Потому что от них государство будет назад требовать те деньги под сумму помощи, которую она им выделяла. Инвесторы, которые дали облигации Royal Caribbean и Carnival, для того, чтобы финансировать простой своих кораблей, будут деньги назад просить, а там доходность, извините меня, 9-12% в долларах. Конечно, они цены на круизы поднимут. А людям пофиг, они на рынке на фондовом заработали, они будут платить. И понимаете, это будет носить такой цикличный характер по всему миру. И это, соответственно, приводит к чему? К тому, что вы вот смотрите, тоже вот подтверждение моих слов, что вам хочется показать. Персональная ставка сбережений. Начало двадцатого года, период пандемии, персональная ставка сбережений составила свыше 30%. Это по всем домохозяйствам США. Понимаете, что это значит? Это значит, что с каждых 100 долларов, которые получали люди в среднем в Америке, если нормальная норма сбережения находилась на уровне там, нулевых годов в районе 5-10%, то в период пандемии она выросла до 30%. Да, сейчас немножко, немножко снизилась, но тем не менее, какой, каков уровень сбережения. И о чем мне говорит вот эта вот свеча, что норма сбережения была высокая, то, что упала инфляция, вот падение инфляции, страшного в этого ничего нет. Просто меня смущает вот эта цифра, насколько она выросла, потому что норма сбережения -то сократилась. Но опять она сократилась не в потреблении, а где? Где происходит сокращение вот этой нормы сбережения? Опять до 10-12%, 13%? Фондовый рынок. Покупать опционы, открывать робин-гуды, сидеть на реддите и получать какие-то космические прибыли. И, соответственно, это приводит к росту фондовых рынков. Очень важный Показатель, который хочу, на который хочу вам обратить внимание, что это инфляция за январь 2021 года. То есть можно видеть, что инфляция растет. Но опять-таки разгоняется там выше уже полутора процентов инфляции. Полтора процента инфляции в США. Пауэлл при этом заявляет нам и два процента не страшно. И может быть даже два с половиной тоже мы ничего делать не будем. Сейчас является ключевым уровень безработицы.